Всем привет! В эфире Универньюз. С вами Аделья Шамилова и так главные темы дня к этой минуте. Президент Египетского российского университета подписал протокол с КФУ. Вот это уикенд, Прошедший выходные для пиарщиков запомнится надолго. В это трудно поверить. Время внутри нас начало свой отсчет. Президент Египетско-Российского университета посетил Казанский федеральный университет. Между вузами был подписан протокол о намерениях. Что подразумевает сотрудничество между университетами, смотри в сюжете Артем Тупичкина.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 Свои выходные можно провести по-разному, прогуляться с друзьями, заняться домашними делами, а можно посетить пиар-уикенд. Именно так и сделали герои нашего следующего сюжета. О том, чем запомнились эти выходные участникам форума, расскажет Анна Глазунова.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 Студентов из Ирана не на шутку заинтересовал Казанский федеральный. В чем кроется настоящая причина, выяснила наш корреспондент. Исламифар Мехрат приехал в Россию из Ирана, чтобы получить высшее образование. Группа из 15 соотечественников Мехрата уже приступила к учебе в Елабужском институте Казанского университета. Повторяю. Врач. Врач. Кто что? или что? что? Врач. Кто? Кто? Кто? Одушевленный или неодушевленный? Сегодня перед ними стоит непростая задача – за год не только освоить русский язык, но и подготовиться к учебе в университете по выбранному профилю. Конечно, тяжелый, тяжелый язык, но мне, мне понравится, потому что... У русского языка есть как очень красивые стихи, но очень культурные язык. Иранские студенты уже знают, какую профессию хотят получить в России. Кто-то планирует обучение на медицинском профиле, другие хотят продолжить заниматься в Елабужском сезоне Казанского университета. Раньше я изучала русский язык в университете в Иране, но я приехала здесь. Потому что мой разговор будет лучше. После этого я буду преподавать русский язык в Иране. Как признаются иранцы, такие курсы вызывают большой интерес. Так в начале учебного года в Елабочком институте было рассмотрено более 70 заявлений от желающих. Сейчас там проходят первые тестовые занятия. Анна Глазунова, Ильшат Ахмадиев, Салихов, Универньюз. За миллионы лет жизнь адаптировалась к вращению планеты. Давным-давно известно, что у нас есть внутренние биологические часы, которые предвосхищают и адаптируются ко времени суток. Вечером хочется заснуть, а утром проснуться. При этом гормоны выбрасываются в кровь строго по расписанию, вследствие чего способности и поведения становятся зависимыми от времени. Но как работают эти внутренние часы, мы расскажем прямо сейчас.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 Значит, вот эти ученые, которые получили Нобелевскую премию, они работали на мухах, но ну, это генетически э, очень легко исследуемый э, значит, объект.